Всем приветик. Совет от ваших родителей. Расклад плюс винтажные игральные карты. Давайте посмотрим, какой совет будет от ваших родителей. Смотрим. Вас родители очень сильно любят. Также хотят, чтобы вы с любовью относились к самим себе, к окружающим. Также относились хорошо, что вас окружают, неважно, животные. Либо же вы находитесь в природе, чтобы вы с любовью относились к своему окружению. Также к людям, чтобы хорошо относились. И люди тоже будут к вам относиться с любовью. Если вы улыбаетесь, он тоже будут улыбаться. По поводу финансов надо не переживать. Вы старайтесь копить, не тратить деньги. По поводу энергии. Обязательно относитесь к своей энергии с благодарностью. Благодарите свою энергию, что именно у вас хоро... не то, что хорошая аура, а что вы сами являетесь энергией, вы сами создаете свою ауру. Аура, какая она будет хорошая, добрая, мощная. Либо же вы своими мыслями и своими действиями можете также жать свою энергию на что-либо тратить. Также на плохие слова, на плохие мысли. Вам это не нужно. Что вам нужно, это любовь. Любовь к своему здоровью, к своей энергии. По отношению к своему здоровью надо также благодарить, ценить, ценить как финансы. Финансы ценятся, также и вы цените свое здоровье. Относитесь с любовью к самим себе, к окружающему миру, к своему здоровью. Ваше богатство это вы сами. Деньги у вас обязательно, финансы будут, будут возможности, вы все сможете. Главное с любовью. Жить, с душой, проявлять. Сами к себе хорошее отношение к своему организму, не забывать ценить свое здоровье. Да, возможно, здоровье у вас портится из-за плохих мыслей, грусти, печали, эмоций, но вы должны понимать, что самое главное это ваше здоровье. Вы улыбнитесь, вспомните о хороших моментах в своей жизни, вспомните про веселые, самые-самые радостные, вот счастливые ваши дни, детство, юность свою, вспомните любое время года вашего любимого, вспомните любое настроение ваше любимое, года ваши любимые, вспомните. Вспомните все то хорошее, то, что в вашей жизни было. И также мечтайте о том, что в вашей жизни все будет хорошее. Все родители желают своим детям, чтобы, чтобы в жизни было все только самое хорошее. Также дарите самим себе, самой себе дарите хорошие, обязательно эмоции. И также дарите эмоции хорошие вашим окружающим, кто вас окружает. Создавайте праздник. Даже если вдруг не будет праздника, создавайте праздник. Улыбайтесь, радуйтесь, цените жизнь, наслаждайтесь жизнью, живите жизнью. Всем пока.